чего у человека горе в жизни я вам сейчас объясню большинство горе в жизни человека из-за того что он знает кто он он знает что от его жизни зависят люди его призывали, а он сопротивляется и вот это горе которым вы страдаете постоянно это вы отказываетесь от себя по-другому, более такому на духовном языке, это никак с религией не связанные с шизотерикой, когда через вас говорит вам Бог, а он в каждом из вас говорит и дает намеки Знаете, как он говорит? Он говорит, слушай, неплохо было бы, например, вот так вот. Он же знает, что у вас есть свобода воли, да? Ты говоришь, да ну не Он говорит, хорошо, подождем. Ну вот ты, ты сколько страдать хочешь мучиться? Я такой заебись, я пойду, короче, это самое. В Кремниевую долину буду компьютера собирать. Хорошо, вперед, ништяк, да. Вот примерно так оно работает. Я пойду парикмахтерскую открою, короче, я целитель, но это хуйня, все, короче, это же, это же не модно. Вот, или я там буду, короче, машины, это колеса менять, вот. И все, будет вам горе. Я, я попробовал все варианты, ух, я такие, причем с большими деньгами, с небольшими деньгами. Э, управлял мультимиллионными корпорациями там и так далее. вы что, там такое было. И я сейчас сижу, стримлю, блин, рассказываю про, блядь, чакры, нахуй. Вы что думаете, вы просто так вот это все смотрите? Вы не просто так все это смотрите. Вы э, поймите, что такого рода информацией можно интересоваться только тогда, когда она тебе интересна. То есть она изначально была тебе уже интересна, поэтому ты в эту сторону копаешь. И если она тебе изначально уже интересна, э, у тебя, скорее всего, есть призвание. А призвание – это долг, как ни странно. Это долг. Это не хочу-не-не не хочу. Это долг. Когда ты принял, например, присягу в армии и не выполняешь свой долг, трибунал, расстрел, ну, всякое говноживание по жизни, Да? вот вы зря об этом не задумайтесь вам вам насрали в голову то что в принципе у тебя смысла в жизни то нету да вот. то есть а какой у тебя смысл жизни смысл жизни устроиться в институт который тебя возьмут и на работу потом устроиться этот смысл жизни да, у вас или как не знаю, не знаю вы вот вы определитесь сколько вы еще пострадать хотите Шизотерики вы мои такие всякие, продвинутые, которые словами говорят, вот этими запутанными, там, космос, энергетика, там, это, чакрология, там, вот, вы, когда рождались, ваше тело было заточено и ваше сознание было заточено под то, что нужно. Вот, например, вы же не родились с Майкл Джорданом, блин, 8 метров ростом, блин, и, короче, чтобы вы бегать могли там 40 дней подряд, блин, и баскетбол играть, да? Нет. Вот, вы родились так, что вам интересны определенные вещи. У вас внутри есть что-то, которое говорит, мне это нравится. Мне вот это вот. Вот я вот, а вот, не знаю почему. Причем как ни странно вот этих людей, у которых вот это вот призвание, оно называется брахманское, брахман, да, это целитель, там всякие это самые философы, эти, учителя и так далее. У них все получается, но потом получаешь пиздюлей. Получается все. Хочешь он машину построить, бля, построим вообще легко, но пизды получишь. части не будет. Радости не будет. Когда начинаешь заниматься тем, что для чего ты родился, раз, все, все само работает. Вам нужно сначала захотеть, в каком направлении понять вы хотите двигаться, потом вы под него подстраиваете свое подсознание, как ни странно, и потом у вас жизнь начинает работать, представляете? А многие люди, их же как бы везде пообманывали, да, они думают, что я сейчас подсознание поправлю, оно само за меня будет как бы там все там что-то разруливать. Не будет, не будет, потому что за рулем все равно как бы вы, вот, за рулем-то все равно вы, дух ваш, вот. Я вам сейчас такие шизотерические вещи расскажу но многие смогут даже понять их допустим вот вы если играли в игры марио например марио кто-нибудь играл вот если вы знаете там есть уровни, там есть когда ты там прыгаешь прыгаешь провалился куда-то там раз перезагрузкой ты там примерно чуть-чуть откатился и опять прыгаешь то есть уже с того уровня где ты был то есть ты заново игру обычно не начинаешь ни в, ни в одной игре такого не бывает. То есть есть вот отрезок, который называется уровень 1, 2, 3, там 4, 5. Вот представьте, что вы в этой игре, но эта игра намного более профессионально создана, да, вот этот вот, мир электронная игра <coughs>, типа Марио. И вы в ней игрок. Вы, вы загрузились. И, значит, загрузились вы на тот уровень, как ни странно, а уровней тут миллиарды, какие миллиарды, триллионы, наверное. То есть вы начинали с камня, там, с травы, потом там с червяка и, и так далее. То есть вот вы добрались до уровня человека, допустим, да. И на этом уровне вы не прошли... В прошлый раз а вот вам же говорят шизотерики что у вас там о какие-то прошлые жизни у вас миллиарды прошлых жизней чтобы вы понимали мало того вот каждый человек с кем вы взаимодействуете вы ли уже были и мы будете поэтому в принципе идея то что все это одно это в принципе вот так оно и есть на самом деле то есть там такой пиздец вы даже его ощутить не сможете в нормальном состоянии как бы сознанием и вот в этот раз когда вы например загрузились в эту игру вы выбрали уровень грубо говоря который вы уже можете потянуть вы можете осилить этот уровень и для того чтобы этот уровень пройти вам нужно понапрягаться напрягаться да то есть комфорт дело дохлое это вот можете прям помадой на стекле написать Комфорт – это смерть, так на всякий случай. Вы же ищете комфорта, вы ищете смерти, короче, всегда. Вот, вы в норе сидите, и как бы вам там ништяк, вот вы уже сдохли. И жизнь поэтому не работает, потому что героического поступка еще пока не было. Ну, вы как бы сопли жевали, там вам, вам сказали, что вот так вот сиди, не уебывайся, и все, вы и сидите, не уебывайся. Вот, а по-другому можно было бы сделать как? То есть вы говорите, значит, я живой человек, и я хочу изменить свою жизнь. Что мне не нравится и что меня держит, я меняю. Я меняю, я вот, например, я не хочу находиться вот в этом месте, я поднимаю свою жопу и иду. Куда? Да похуй куда, потому что везде Будет лучше, чем там, где ты сейчас Вот, прям точно А вы же знаете, в каком направлении двигаться? Знаете, вот И все И начинаете двигаться Вот Вас будут проверять, естественно Доверять-то можно? Или ты опять, это у тебя, это очередной Забухавшийся угар, да? Ну, пару раз точно проверят Вам это, подножки поставят Там и так далее, но если вы Настойчиво Пойдете, вас никто не остановит, ни у кого нет права останавливать вас. Эм, ни у кого нет права останавливать человека. Понимаете? Но, к сожалению, э, многим людям ну, не, а просто тупо лень жить, понимаете? Просто тупо лень. Жить лень и все. Вот, вот пожалуйста, диагноз всех людей, которые вот живут и все героизма никакого нет то есть в этой игре есть правила, в этой игре есть такая инструкции вот но их подменили вам они были раньше вот в этих писаниях всех древних даже их подделали как ни странно вот но остались еще такие как бы более-менее учителя которые могут вам рассказать что там куда кого и так далее то есть вас обманули в том, что сказали, что эта жизнь идет без инструкции по эксплуатации. Это неправильно, это неправда. То есть вот представьте, вот вы покупаете какой-нибудь там телевизор там или еще что-то, да, там есть инструкция, куда нажимать и что оно может. Вот. Вам дали жизнь, блядь, и пиздец. То есть и ч, а школа, да, интересно. А инструкции, они очень четкие, они очень понятные. Самая главная инструкция, чтобы вы так это долго не копались, не искали, вам нужно слушать себя. Именно поэтому всю жизнь вам запрещали себя слушать, подавляли это. И, в принципе, от этого у вас все проблемы. Вы себя не слушаете, поэтому у вас постоянное горе, страдания. Когда вы живете против себя, а большинство из вас живет против себя чисто конкретно, вы будете получать, это как будет школа, чтобы, типа, в следующий раз ты послушайся. Ага. Причем горе будет увеличиваться, страдание будет вот, по экспоненте увеличиваться всегда, пока ты не начнешь себя слушать. Вот, вы вместо того, чтобы, например, слушать всякий бред, вот, начните слушать себя, и тогда у вас будет возможность быть более счастливым человеком просто тупо. Все вещи, которые истинный я или Бог через вас, который говорит, они ненормальные. <клес> Вообще, чтобы вы понимали, Бог ненормальный, его никто никогда не поймет. Понимаете? Это, это то, что уникально в проявлениях своих всегда. Никогда ни одного проявления одинакового не будет. В этом весь прикол, в этом вся эта жизнь заключается, что ничего никогда повторяться и одинакового не будет по законам природы. Поэтому вы никогда не сможете получить счастье, пока вы не станете другим и не перестанете нравиться людям. То есть, когда как только вы э, начинаете быть самим собой, вы становитесь уникальным, непохожим на всех, э, и вы оживаете. Становитесь живым человеком. Как только вы пытаетесь быть как все, э, вам ничего не светит. Вообще. Будет только страдание, всегда.